Спустя множество веков все-таки была изобретена машина для путешествий между мирами. И сейчас ее тестируют в пятый раз. Я знаю, что не являюсь первым испытателем. До меня был еще один. Но при первом же тестировании он так и не вернулся. Поэтому ученые искали подходящего кандидата и нашли меня. Мне сказали, что в моем теле невероятно большое количество ханги. Ханга – это энергия, которая необходима для путешествий между мирами. Ее невозможно добыть, и она содержится лишь в живых организмах. Ханга – это то, что некоторые называют душой или жизненной силой я называю ее Эльф Павр, потому что это круто звучит. FV216 это та самая машина, которая перемещает меня между мирами. Я перемещаюсь уже четвертый раз, и все происходило хорошо. Чтобы вернуться, мне нужно найти трещину, которая всегда находится недалеко от моего места прибытия. Из-за того, что мы вмешиваемся в чужой мир и его условия трещин полно. Так что вернуться.. Мне трудно. Миша. И... Удивительно, наша квартира еще жива. Конечно, жива. Я хоть и лентя, но о хозяйства, ты могу позаботиться. Да, да, ты права. Это был на что намек. Однажды ты перепугалась из-за каких-то странных звуков, хоть это был обычный холодильник. И звонила нам в гидоуминии. Тебя одно дома вообще невозможно оставить. Эй! Я хотя бы не забываю мусор выносить. Тх. Да, Эвелин. Ничего, не знаю, виновата Элис. Да, Алиска, редиска. Хватит, <смех> групповые обнимашки. Как съездили-то? Жаль, тебя не было. Во-во-во, в это время года там так красиво, а? В следующий раз ты обязана отпроситься с работы. Для таких ученых, как я, это не так просто. <смех> Тебе обязательно вообще ходить на эту работу? Да, она какая-нибудь крутая, но... Я думаю, только для какого-нибудь фильма или аниме, или манги, но... Но не для реальной жизни. Зато она приносит нам бабло, которое оплачивает нам обучение эту неплохую квартирку в центре города. Только будь осторожна, ладно? Мы волнуемся за тебя. Только не смей умирать! Да-да-да-да-да. И так я прибрала в порядок свои волосы, так опять набрала в весе. А -а -а -а -а -а, нормально у тебя фигура, успокойся. Нет, мне надо скинуть хотя бы 5 килограмм. Своим словам, ты весь и постоянно прыгаешь туда-сюда. Mm -hmm. То я секси-профессиональная модель, то большой жирный шар. В любом случае, давайте отпразднуем наш приезд и поедим в каком-нибудь классном ресторанчике. Э -э, как насчет, опять японская кухня. Пожалуйста, Элис! Ну пожалуйста! Кажется, от она в этой комнате стало намного жарче. Извините, мэм. Вам тут э, молодой человек за со соседним столиком предлагает напиток за его счет. Ну, получить что-то за бесплатно никогда неплохо, так что пожалуйста. Забыл упомянуть, что этот мужчина я. Рад наконец-то встретиться с вами, юная леди. Вот постоянно в фильмах подходят какие-нибудь красавчики и рушат все настроение. Прости, Пекхэн. Итак, красивый молодой мачо, мы вроде бы не в фильме, камер я не вижу... Так зачем ты ко мне подошел? Чего тебе надобно? Красавчик, да ты мне льстишь. Не, ну если честно, я пришел к тебе просто, чтобы мы пофлиртовали тут пару секундочек. Ты поддалась моим чарам и в конце этой серии мы с тобой поцеловались. А потом зритель несколько месяцев будет ждать продолжения. Да, да, ну ты знаешь, все как обычно. Ладно, а теперь давай серьезно. Ну если вкратце, босс сказал, что можно найти тебя здесь. Босс? Да, и он она сказала, что ты говоришь по-русски, так что можно сказать, мне повезло. Сколько в Германии русских. Было бы классно, но я не русский, а кореец. А, ну да, симпатичные хилые мальчики у нас в последнее время только в Корее. Боже мой, да мои шутки сегодня просто превосходны. Погоди, босс следит за мной? Да, за каждым твоим движением. <связь> в любом случае, я просто хотела поприветствовать свою новую напарницу. Напарницу? Завтра мы встретимся с тобой снова и уже отправимся покорять эти странные необузданные меры. Звучит <пас> слишком пафосно. Из чего босс решил найти мне напарника? С последним сатанием ты не справилась и слишком быстро вернулась обратно. Ладно, это все. Надеюсь, я угадал с напитком. Он алкогольный, но я надеюсь, тебе же есть 18. Вот теперь я тоже не буду пить. Он ведет тебя как маньяк. Хоть имя назови. Да, должно быть где-то здесь. До сих пор не понимаю этот новый план здания. Изменить так много только из-за моего провала. Но они постарались. Какая гроба! Опа! Приветик! Да, ты прав, тогда я поговорю с ним в ближайшее время. О, немножечко с опозданием. Стоп, а вы кто? Вот тебя-то я знаю. Меня, между прочим, тоже. Я знаю, в каком доме ты живешь. Я знаю, что ты живешь на первом этаже, и поэтому я постоянно подглядывал в твое окошечко. Я поговорю с начальством. Постой, они тебя видеть не желают. Ты настолько упал в их глазах после последнего путешествия слишком быстро, потому что меня нарочно выкинули в этот портал. Танго. Будем знакомы. Это Пак. Пак Кью. А это Милк. Кмилю я не знаю. И не стоит. Я чаще всего использую псевдоним. Меня пугают такие тайны. Так как появились догадки, что ты не справляешься с твоей работой, тебе решили выделить помощничков. И мы этими помощничками являемся. Можешь сказать, теперь мы команда, поэтому давайте все дружить. Я ради тебя группу свою кинул, так что прояви уважение. Да ты специально своих девочек-фанаточек от меня уводишь. Ха. Так ты серьезно, пак -Кью? Ты, ты серьезно? Боже мой, можешь, можешь дать мне свой автограф, пожалуйста? Автограф должен просить я. Так, так, так, так, так, все, все, все, хватит, ребята, все. Все! Все! Я пойду подготовлю машину к старту. Танго очень умна. Она принимала участие в создании и корректировке машины. Лидером, конечно, являешься ты. И ты должна записывать все свои наблюдения. Я и являемся являемся твоими телохранителями, а Танго, как ты догадываешься... Помогает своими знаниями ученого. И если что пойдет не так, то она в деле. Надеемся на хорошую совместную работу. только Это серьезная машина? Мы можем, в принципе, заходить и отправляться в... в... Не пойми какую вселенную. То есть... Она переместит нас куда-нибудь рандомно. Какой-нибудь выдуманный мирочек. Может быть, фэнтези, может, не фэнтези. Может, постапокалипсис, Без понятия. Заходите, заходите. Я первая, да? Эх, ее. Ну, погнали, что ли. Что это за животные? Покемоны. Ты что, никогда не играл в покемонов? Нет.